Еще раз об антибиотиках, антибиотикотерапии у детей. Никогда не давайте антибиотик до того, как не получите на руки анализ крови с лейкоформулой. Запомните, либо напишите себе где-нибудь на видном месте. Повышение лейкоцитов, соя, лимфоцитов – это вирус. Повышение лейкоцитов, соя, нитрофилов сегмента ядерных и палочка ядерных плюс снижение лимфоцитов – это бактерия. Без повышения нитрофилов бактериальной инфекции не бывает. Если вам сделали анализ без лейкоформулы, но вы видите, что лейкоцитов, к примеру, 15,4, а лимфоцитов 15,20, то уже с большой вероятностью можно говорить о бактериальной инфекции. Если лимфоцитов и лейкоцитов много, это причина не применять антибиотик. После того, как вы узнали, что же явилось причиной инфекции, обращайтесь за назначением. Вирусная инфекция – обильное питье, проветривание, увлажнение воздуха, промывание носа, симптоматическая терапия. Бактериальная – обратитесь к врачу за антибиотиком в нужной дозировке. Итак, запомните правила: Температура 4-5 дней – это нормально, до 6 дня заболевания. Без серьезных оснований антибиотики не назначаются. Плохо сбивающаяся температура – признак спазма сосудов и нужно добавить ножпу к жаропонижающему, а не колоть Если есть на то подозрение, сдается срочный анализ крови, развернутый. Рассматриваем количество нейтрофила, так как соя и лейкоциты повышаются от чего угодно. Уровень лимфоцитов повышается при вирусных заболеваниях. При бактериальных резко увеличивается количество палочка и сегмента ядерных нейтрофилов. У детей до 3, а то и до 6 лет почти не бывает гайморитов и тому подобное. У них не сформированы гайморовые не фронтальные пазухи. Продолжительные сопли любого цвета это в 90% случаев воспаление глоточной миндалины, то аденоиди, аденоиды или реактивный вторичный насморк. При в подтвержденных бактериальных инфекциях антибиотик дается строго по курсу и никак иначе. При наличии рвоты в уколах, в остальных случаях – суспенсия. Это основные принципы анти антибиотикотерапии у детей. Думаю, видео будет полезно для врачей и родителей. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.